Разболелась здесь. голова здесь я, там, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Жмут со всех сторон Блядь, держи, на меня, братан Блядь, порвал Работа, Ребята, до сориса надавал ей Чтобы не на петель, да. И на вот там, Первый а раз, я Назахнул немножко